привлекут в свою жизнь мужчину, который будет хотеть на них жениться. Именно поэтому это является вот такой дилеммой. Женщине, которая хочет выйти замуж, не нужно думать о замужестве, а нужно заниматься творчеством и думать о нем. Танцуйте, пойте, вяжите. А в тот момент, когда вы будете встречаться или выбирать себе кого-либо, рассматривайте этого человека как элемент, с которым можно лечь в постель, и пусть это для вас стоит как бы на первом месте, но при этом не нужно ложиться в постель им с первый день, но можете сказать мужчине, что я рассматриваю вас как человека, с которым я хочу в дальнейшем лечь в постель. Если вы это скажете мужчине, верите вы мне или нет, этот мужчина с вами в первый день не ляжет, он успокоится, он перестанет думать о том, что ему нужно переспать с кем-либо, он начнет вас рассматривать как будущую свою женщину вот хотите верьте хотите нет слышите меня и делайте как я вам говорю это откроет вам глаза на многие.